Еще полтора миллиарда рублей в Курской области будет освоено в этом году. Цель этих добавлений такова, чтобы в зиму войти уже с четырьмя полосами движения, но в нижнем слое. То есть на следующий год останется верхний слой и обустройство. То есть это освещение, барьерное ограждение, знаки и так далее. Понимаем, что э, мы просто обязаны стране э, мясо молоко давать в больших объемов поэтому сегодня помощь со стороны федерального бюджета регионального бюджета очень существенно и наращивается выпуск э, продовольственной продукции зерновых в том числе особенно это важно сейчас но если не будет автомобильных дорог должный должного размера должного качества то мы не сможем вывести продукцию